Как в этом, как в спорте, да? Первый пошел, второй пошел. Сейчас мы так и начнем. По порядочку все. Сейчас мы подключимся, друзья, кто уже на связи. Спасибо всем, кто пришел. Сейчас будем подключаться в остальные соцсети. И будем сегодня говорить о бизнесе. У нас в студии Находятся партнеры компании Vivasan. Те, которые работают давно и те, которые совсем недавно. И надеюсь, что и у них, и у всех будут вопросы. Сейчас нам Игорь скажет, отмашку даст, когда мы можем начинать. Когда уже будет. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, конечно же, на сайте. Нас можно смотреть. Кажется, все перечислила. Там, где удобно. Все готовы? Ну что, Игорь, что у нас там? Ну, давайте начнем уже с Богом, да? Потому что иногда там до трех-четырех минут. Давайте мы пока все, кто нас видит, все, кто э, слышит, обозначьте, пожалуйста, плюсиками. Слышно ли нас? Хорошо ли нас слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Все, полный эфир, слышно хорошо, видно тоже. Да, ну что вы не даете нам плюсики поставить? Вот, спасибо, плюсики пошли. Спасибо большое. Видно хорошо? Слышно хорошо? Отлично. Большое вам спасибо. Итак, дорогие друзья, вы уже знаете, что наши эфиры идут два раза в неделю, в понедельник и в четверг. Мы говорим, ну как бы мы объявили долголетие, а долголетие – это все. Это здоровье, это финансы, это благополучие и красота. И э, в основном все наши эфиры связаны, конечно же, со здоровьем. Мы говорили, как пользоваться эфирными маслами, что нужно делать для того, чтобы быть красивой, что нужно делать, чтобы были роскошные волосы, чтобы не заболеть. И, конечно, это будет основное направление, потому что продукция Вивасан – уникальный продукт для здоровья, для профилактики, скорой помощи, параллельного лечения с фармацевтическими препаратами. Они очень дружат между собой и усиливают действие фармацевтических препаратов также. И, конечно, сегодня это особенно важно. Но не секрет, что здоровье, здоровье, здоровье, здоровье, и на него нужно тоже деньги. И нужны финансы. Это касается и питания, это касается правильных витаминов и правильных продуктов для того, чтобы человек жил здоровой, яркой, энергичной жизнью. Вот это самое важное. И вот о деньгах мы сегодня и поговорим. Компания «Виварсан» – философия здоровья, красота, благополучия. И вот об этом благополучии мы начнем разговаривать. Итак, итак. а начну я вот с чего. Обычно… Так, сейчас, секундочку. Слайдов, извините. Чего у нас нет? В компании «Вивасан» нет бесплатных автомобилей, бесплатных, так называемых, в кавычках, квартир, турпоездок. Мы не обещаем безумные деньги, ничего не делая, и мы не обещаем миллион рублей через три месяца, или, как я видела недавно, совсем в, одном, в одной рекламе, не буду называть, как называется эта компания, неважно. Там написано следующим образом. Вход в компанию 20 тысяч, в первый месяц возврат, как бы выход, возврат 10 тысяч, последующие 2-3 месяца 50 000. и через на четвертый, пятый месяц уже 200 тысяч. Если честно, я таких компаний просто не видела. Ну, обещаю так обещать. Мы не верим в бесплатное ничего, потому что все бесплатное ⁇ это лотерея. И в светлом будущем, если нам обещают квартиры, автомобили и поездки, вот оно, это будущее наступило, можете представить себе вообще, где бы мы были, если бы не получали ежедневно. Нам платят хорошее вознаграждение сегодня отработал месяц или там продал что-то да и нам заплатили деньги потому что деньги имеют ценность именно сегодня вот сегодняшние на сегодняшнюю эту сумму мы можем купить конкретный товар В, через год уже это могут быть совершенно другие деньги. Почему мы не верим в лотерею? Да потому что мы знаем статистику, чтобы угадать 6 чисел в правильном порядке, ну на лотерейном билете, предположим, это 1 миллиардная, 5 миллиардная часть. Даже если эти 6 цифр будут в любом порядке, просто 6 цифр, которые загаданы, то нужно купить 8 миллионов билетов одного тиража чтобы выиграть главный приз. Поэтому, извините, лотерея лотереи, наверное, счастливчики есть, но мне за, за все это время, за мою жизнь, они ни разу не встретились. По рублю выигрывали. Итак, у нас нет бесплатных автомобилей, но у нас нет и агрессивного маркетинга. У нас не заставляют ежемесячно делать обязательные закупки для того, чтобы иметь скидку. У нас нет накопительного маркетинга, о котором я только что сказала: что вот ты когда-нибудь там накопишь и чего-нибудь когда-нибудь получишь, нам платят сейчас. У нас нет дополнительных вложений для бизнеса. То есть, получая дисконтную карту, вы уже выбираете кем быть и когда в какое время на выбор ваш то есть у нас нет несбыточных обещаний все что обещает компания это конкретно логично и э, всегда выполняется что же у нас есть э, продукт из Швейцарии растительного происхождения шесть заводов в Швейцарии которые вы можете всегда набрать в интернете ли, или связаться с производителями и выяснить оттуда ли этот продукт Нужен этот продукт абсолютно всем и всегда. Почему это важно? Потому что для здоровья продукт, который... Эм может использоваться от младенчества до самого преклонного возраста, нужен всем и всегда. А значит, есть кому предложить. Да. все это в одних руках. Почему это важно? Ну, не мне, наверное, вам рассказывать. То есть, получая флакончик или баночку с кремом, или какой-то сироп или напиток, мы можем точно знать, откуда он, на каком он заводе, где было сырье и кому вообще либо претензии, либо благодарность. Стабильность компании уже доказана в течение четверти века. Через год будет уже 25 лет компании Вивасан. Компания международная. Находятся официальные представительства более чем в 30 странах. И за эти годы и за это время все мы, все, кто работаем уже в этой компании давно, давно обросли, так сказать, иностранными своими партнерами. Хотя изначально казалось, что вообще в этих странах у меня быть никого знакомых не может. Но ну, так устроен маркетинг-план. Маркетинг-план постоянный, подчеркну постоянный. Что это значит? Это значит, что то, что 24 года назад, как было объявлено в маркетинг-плане условия, так они сохранились до сих пор. Единственное, что меняется в лучшую сторону – маркетинг с подарками, с акциями и с какими-то дополнительными процентами для особенно активных сотрудников. Дисконтная карта очень простая и начинается сумма всего от 3000 рублей. Я даже не стала говорить чуть меньшую сумму, потому что ну, как-то она странно выглядит. Пять продуктов по вашему выбору и дальше вы принимаете решение, кем быть в этой компании. Что мы можем проверить, ну я просто вам быстренько покажу, потому что каждый из тех людей, которые к нам приходят, могут лично позвонить и связаться с владельцами заводов, где производится наша продукция. Многие из нас знают лично, что же это за заводы. Заводы Швейцарии Александр Ароматика, «Доктор Дюнер», «Жельпель», Косвал и Освальд, продукция питания. Два из этих завода, это Интракосмит и Жельпель, принадлежат компании Вивасан. Понимаете, что это значит? Это значит, все-таки можно как-то регулировать и цены, и продукцию. С остальными заводами очень долгие, длительные соглашения. И вот с ними вы можете связаться. Итак, на чем же стоит компания Вивасан? Если говорить о трех таких китах, это философия, стабильность и какие гарантии. Что важно для человека? Когда мы выбираем, принимаем какое-то решение и начинаем выбирать, нам очень важно понимать, как надолго это, что вы делаете, понятно, как это надолго и чем докажете, почему я должна вам поверить на слово, стабильно это или нет. Но философия, здоровье, красота, благополучие. Стабильность. Чем определяется стабильность? Очень простая вещь, которую как бы, ну, это, это мое было, я думаю, что это было мое открытие. Наверное, это не только мое открытие. Дело в том, что когда компания развивается, и у нее начинаются какие-то уже такие прибыли серьезные, важно, куда компания вкладывает деньги. Если мы видим, как очень часто говорят, вот у президента там яхты, самолеты, вертолеты, Думаешь, а нам отчет а от этого? Это как бы не очень надежно. Если же мы видим, что компания вкладывает деньги в плантации, заводы, открытие офисов в разных странах, филиалы и так далее, мы тогда понимаем, что эта компания развивается. Вот то, что сейчас происходит в Вивасане и гарантии. Но, ну, во-первых, это легальность абсолютная. С первого дня вивасана абсолютно легальная компания и прозрачность информации. Мы всегда можем выяснить и узнать лично у президента компании или у людей, которые производят. А легальность компании в том, что в каждой стране человек, работая в компании, абсолютно выполняет все обязательства, платит все налоги, выполняет все обязательства той страны в которой он работает и это крайне важно вот это очень-очень-очень важно что же делать варианты заработка мы получаем дисконтную карту и она является пропуском как бы для входа в компанию в клуб в компания клуб Виваса. 23 процента скидки мы получаем вместе с дисконтной карты для покупки продукта что еще? Мы можем участвовать в акции с получением подарков и премии, это тоже основание дисконтная карта. Мы можем эм, продавать продукт и получать вот эту разницу, торговую прибыль. Мы можем предлагать дисконтную карту, э, регистрировать своих друзей и не друзей, и близких, и знакомых, и также получать за это вознаграждение. Мы получаем дополнительные бонусы. Есть еще такой аппарат «Биопульсар», уникальный аппарат немецкий на котором работают специалисты можно обучиться и взять в аренду либо выкупить этот аппарат для себя и сегодня он достаточно важный аппарат потому что каждый человек хочет сейчас понимать что у него там со здоровьем происходит ну и конечно если вы занимаетесь серьезным бизнесом это серьезный международный бизнес что нужно делать для того, чтобы получить дисконтную карту? Скажите, пожалуйста, в каких, из каких городов сейчас присутствуют наши зрители? Какие это города? Пока вы пишете, я могу сказать, практически, вот я уже сказала, 30 стран мира и огромное количество городов России, Украины, Казахстана, Армении, Грузии, то есть многих-многих стран и городов, есть свои филиалы или представительства, или небольшие склады. И подписаться, взять регистрацию, получить дисконтную карту или купить продукт, можно во всех этих городах, если вы хотите купить, ну, выбирая как бы в режиме оффлайн. Но есть еще и интернет-пространство, и интернет-магазины, через которые также можно зарегистрировать, зарегистрироваться и получать продукцию свою. Всего 5 продуктов. И рядом с вами будет всегда тот человек, который вам посоветовал это, то есть человек, который вас пригласил в этот бизнес, то есть ваши помощники, которых мы называем информационными спонсорами, персональными, будут консультанты, огромное количество литературы, видеообучений, школы, лекций, многие из которых ведет лично президент компании Томас Геотрин или э, топ-лидеры компании или врачи которые рассказывают о продукте как вам удобнее работать в режиме онлайн или в режиме офлайн? это уже выбор за вами потому что здесь у нас есть конечно огромный опыт работы э, живьем так сказать и уже на сегодняшний день у нас есть великолепный опыт работы в онлайне поэтому вот платформа, которую я хочу вам показать, называется VivaStars. И вот эта обучающая платформа бесплатная, потому что большая часть этих уроков у нас бесплатная. И даже если вы будете работать в другой, вообще в другом направлении, может быть, не примете решение работать в Вивасане, вам наверняка это пригодится. И здесь уже вы получите вот вот это богатство, огромное количество уроков и по практической, и уроков по инструментам для компьютерной грамотности, для правильной организации работы и инструментов, как построить структуру. Школы, школы Президента, там большая часть, конечно, вообще даже не требует подписаться или зарегистрироваться, то есть не требует иметь дисконтную карту. Вы можете для начала войти и изучать эти уроки сами. Повторяю, в любом городе практически и во многих странах мира. Наша обучающая платформа, вы можете попасть туда, набрав zkbv.ru. ZKBV – это здоровье, красота, благополучие, Сливасан. И вот по этой ссылочке сейчас, наверное, наша техническая поддержка сбросит эту ссылку в соцсети, в комментарии, посмотрите. А если вы смотрите на сайта, то обязательно заполните анкету внизу этого сайта для того, чтобы быть подписанным на новости, на наши новости. Поэтому, если есть какие-то вопросы, свяжитесь с человеком, который вас пригласил, и не забудьте подписаться. Итак, что же сейчас, на наш взгляд, требуется? Требуется совсем немного. Сумма, которую я называю, но она уже просто смешная для пяти продуктов из Швейцарии. Судя по тому, что сейчас один тест. На коронавирус стоит где-то половиной тысячи, смотря где, наверное, в разных городах по-разному, только тест. Я же не говорю ни о чем другом, то здесь, конечно, это не та сумма, о которой можно говорить. Выбирайте 5 продуктов. Получайте дисконтную карту и регистрируйтесь в нашу обучающую платформу. И дальше с вами рядом обязательно будет помощник. Проконсультируйтесь с этим, с человеком, который вас пригласил. Так, ну а теперь я хотела бы, чтобы вы мне позадавали вопросы. Наверное, многое из того, что я хотела сказать, я, конечно, не сказала. Ага, так, Саратов. Старый Оскол, Новый Оскол, Воронеж, Кингисепп, Ленинградская область, Татьяна всегда с нами, Белгород, Тамбов, Орел, Липецк, Казахстан, Украина. Понятно, всем, ребята, всем привет. Ну, во-первых, я не сказала еще, об, почему еще легальность такая важная. Наверное, я не сказала о наследстве потому что можно свой бизнес передать по наследству с определенного уровня. То есть если человек уже работает, зарабатывает хорошее вознаграждение, и есть такая возможность передать по наследству свой бизнес. А это, в общем-то, немало. Что еще можно сказать об этом? Ну, во-первых, о заработке. Если работать активно, ну, например, работая всего там 5 часов в день например, да, то э, за месяц уже пассивного дохода можно заработать около, э, так, но ну, около 20 тысяч рублей. В первый же месяц пассивного дохода. Если говорить о том, что этот пассивный доход будет зависеть от того, что ты делаешь, да? то есть ты еще делаешь продажи, ты еще регистрируешь людей, то это дополнительно еще, наверное, столько же и в продукции, и деньгами, смотря что вы будете делать. Это уже как бы конкретные такие вещи. Но это я вам могу сказать, что на сегодняшний день в такие серьезные, тяжелые экономические, кризисные времена, слава тебе, Господи, у нас не падает оборот. К нам приходят люди, потому что люди, которым уже известна эта продукция, они знают результаты в течение 24 лет, даже те, которые давно не были, возвращаются к нам. Это очень важный пункт для работы, особенно ты понимаешь, что ты можешь людям, людям предлагать очень хороший, качественный продукт, который, возможно, им спасет не только здоровье, но иногда и жизнь. Так, ваши вопросы. Какие да. есть варианты регистрации? Варианты регистрации, хороший вопрос, варианты регистрации их на самом деле 4. То есть, вот таких официальных, да, я имею в виду по сумме. Эта сумма может составлять 9,5 тысяч рублей. И при этом, кроме скидки по дисконтной карте, человек еще получает 6 уникальных кремов, маленьких кремов, но эти кремы есть в большом исполнении, трансдермальной терапии кремы, которые потом нужно будет выбирать за другие деньги, это идет подарок. Это не самый дешевый вариант, но это самый выгодный вариант. Можно выбрать продукцию на сумму 6,5 шесть тысяч примерно, будет 4 крема, а не шесть. Ну и где-то, нет, шесть с половиной – это будет два крема, и там где-то около семи с половиной будет 4 крема. Если это не актуально, можно взять прайс-лист и просто выбрать по цене самые недорогие продукты. При этом бонусом будет вот что. Это продукты, которые все равно мы потом покупаем. С чего бы мы ни начали? Это масла эвкалипт, это масла лимон, это базилик, это бальзам альпийских трав, то есть продукты, которые сейчас очень нужны и востребованы. И вот так получилось, что эти продукты стоят как раз не очень большие деньги. А есть еще один вариант. Если сейчас, на сегодняшний день, нет даже такой суммы, ну, мало ли, вот всякое бывает, да, то... Продав, взяв как бы, в, в, в, купив одно-два наименования, там три наименования можно не сразу, а по, по одному, и продав, войти вот этими продуктами в э, компанию, то есть получить дисконтную карту. Но это уже такие вот индивидуальные совершенно вещи, которые оговариваются, конечно, только со своим помощником, со спонсором, человеком, который вас приглашает. Ответила? Да я так Что понимаю, это... обязательно каких-то продуктов нет. Можно на выбор любые пять. Да любые абсолютно любые продукты не имеет значения какая сумма потому что знаете очень часто бывает в компании вот если ты возьмешь на там на на 100 тысяч ты получишь 25 процентов а вот если на 10 тысяч ты получишь всего 5 процентов и вот используется наша э, жадность думаешь ну ладно я же может когда-нибудь продам и человек там начинает набирать здесь слава богу этого нет у нас потому что одинаковый процент скидки на какую бы сумму человек не купил продукцию на 3000 рублей или там на 9000 рублей скидка будет одинаково разница только в подарках вот в этих маленьких крем все спасибо угу. что выгоднее продавать продукцию или регистрировать людей замечательно Продажа продукции, просто продавать продукцию, одно, два там сколько наименований, столько, сколько нужно человеку, это быстрые деньги. И здесь, конечно, это очень выгодно, при том, чтобы получить деньги действительно вот сию секунду, быстрые. И есть люди, которые любят это делать, любят продавать и получать вот эти дисконтные не дисконты, получать вот эти быстрые деньги. Что касается построения структуры, мы говорим о пассивном доходе. И вот пассивный доход, конечно же, это очень важная вещь, потому что продаю это вот мои руки и ноги сегодня. А пассивный доход я сплю, а пассивный доход у меня идет, потому что где-то я подписала человека в Америке, в Германии и так далее. То есть э, это более отложенные, скажем так, деньги, но они... Э, более стабильные, что ли, скажем, в плане того, что ну, я надеюсь, что вдруг там что-то мне захочется отдохнуть, я уже даже не говорю про болезни, захочется отдохнуть, и я буду понимать, что я не продаю, а у меня все равно деньги идут. Хотя продажа как таковая, и есть даже дисконтную карту, когда мы подписываем, что это как не продажа, это тоже продажа. Мы продаем либо продукт, либо продаем дисконтную карту. Разница в том, люблю ли я заниматься структурой, делать какие-то мероприятия, строить ее, ну и так далее. Либо я имею дело с несколькими клиентами, продаю и обслуживаю их абсолютно идеально. А вот для человека, который просто купил или получил дисконтную карту, есть одна, как говорят в Одессе, две большие разницы. Есть разница. В чем же эта разница? Смотрите, когда человек... Просто покупает. Вот, например, кто-то ко мне приходит и говорит, вы хотите оформить эсконтную карту или вы будете просто покупать? Я спрашиваю, а в чем разница? Если вы просто покупаете по клиентской цене, то я могу вам привозить этот продукт, консультировать. То есть вы сэкономите время свое. Да, да вы заплатите больше, но сэкономите время. Я все сделаю за вас. Если же вы получаете дисконтную карту, то я не смогу по вашей карте получать. И вам придется потратить время для того, чтобы приехать купить продукт, там, послушать о продукции, что-то, ну и так далее. И выходит, что если человек просто клиент, он экономит время, но тратит деньги. Если он получает дисконтную карту, он экономит деньги потому что это будет дешевле, но тратит время. Все по-честному. Спасибо. Угу. Какие еще вопросы, Есть ребят? Такой вопрос. А как скоро можно получить пассивный доход в компании Vivasan? Пассивный доход, вообще-то у нас, спасибо, Люк, большой за вопрос, потому что э, вообще кэшбэк начинается практически сначала. Есть по маркетинг-плану, мы сейчас не та тема, мы не будем рассказывать об этом, но человек только подписался, то есть купил себе на регистрацию несколько продуктов, в течение месяца, может быть, еще купил что-то, и он уже на первой ступеньке, когда идет кэшбэк. Получается этот кэшбэк, так называемый, в начале следующего месяца. Вот он, этот месяц отработал купил себе или его люди купили его друзья и он получает этот кэшбэк даже на маленькой сумме но если человек хочет заработать больше и он подписал подписал это значит зарегистрировал дал возможность дисконтную карту своим друзьям получить несколько человек и все они вместе сделали некий оборот уже побольше то вот за этот оборот, за то, что сделала вся его структура, он может получить пассивный доход в первый же месяц. Там не будет, конечно, десятков или сотен тысяч рублей или долларов. Это может быть небольшие деньги, там от 5 тысяч, там 5 десять тысяч, может быть, чуть больше сейчас. Но это вполне возможно. Все зависит от того, как человек работает и сколько он делает. С какого возраста можно зарегистрироваться Спасибо. в компании. Угу. Слушайте, 16 лет, по-моему, да? Кто может ответить на этот вопрос? Татьяна Николаевна, с какого возраста, знаете? Да, да, с 16 лет, вы все верно сказали. И я еще хотела, но, ну, может быть, это не вопрос, а дополнение к тому, что вы говорили по поводу вложений. Вложений, в первую очередь, времени все-таки... Наша компания «Вивасан», как и на любая компания прямых продаж, требует прежде всего ну, как бы изучения продукта, изучение схем, по которым можно привлекать людей, и все это требует, конечно, вложения времени. Но я хочу сказать, что это не страшно, потому что, возможно, совмещение. Многие люди сейчас занимаются ну, какой-то основной деятельностью своей, которая приносит копеечку больше, меньше. И, может быть, даже страшно сначала как бы все бросить, и вот головой в, ум, вот, вот, в пока неизвестное мероприятие, Ужаться. Вот здесь очень такой лояльный вход. Можно постепенно изучать все основы, вот, реально, вот, продолжать работать. Но постепенно, конечно, вот эта вот чаша весов, она, если человек все-таки решил серьезно заниматься бизнесом Вивасан, она будет, конечно, из равновесия перемещаться в сторону большего внимания, большего вложения времени, конечно, в бизнес. Вивасан. И тогда тот самый международный бизнес будет близок. Угу. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спасибо. Кто еще хочет что-то дополнить, добавить, ребят? Или вопросы какие-то задать? Ирша Шатохина, хочешь что-нибудь сказать? Обучающая платформа. Можно добавить. Обучающая платформа – это как раз для новичков, когда они хотят быстрый старт, и у них нет возможности и времени заниматься изучением. Но они уже могут начать и, в принципе, уже могут продвигать готовое то, что там есть на платформе. Потому что там готовые уроки. Это вообще одна из небольшого количества компаний, которые дают бесплатное обучение. Потому что, во-первых, официально обучение в компаниях не проводится по развитию бизнеса в интернет. Это сейчас делают чаще всего менеджеры самостоятельно, которые уже на каком-то уровне. Поэтому вообще развитие интернета – это та новая ступень, которая дает развитие бизнеса не только в вашем городе, где бы вы ни находились. Если у вас есть ноутбук, компьютер или даже телефон, вы уже можете начинать развивать свой бизнес. В том числе между... международный. Подзависла немножко. Да, Юль, спасибо большое. Кто еще хочет сказать что-то? А Вот вопрос по поводу того, что по международному бизнесу. А возможность только на русскоязычное население или есть какие-то, так скажем, переводчики или еще что-то? Ну... Да, но у нас есть, да, ты знаешь, у нас есть э, все эти каталоги и сайты на немецком, английском э, языке, ну и русском, понятное дело. Но каждый в каждой стране сейчас, в каждой стране, конечно, свой э, собственный язык. Я знаю, что ну, абсолютно любую страну наберите: Латвию, Литву, Эстонию, там будет э, те языки родные, которые присущи там Люксембург, Бельгия, Голландия, ну, Германии уже не обсуждается. Но официальные вот эти документы и официальные все эти сайты у нас на трех языках. Немецкий, английский и русский. Ну, да а я не без что... знания языка, то есть я могу человеку послать информацию на, на, на принятых международных языках, которые у нас в мире приняты. Да, да, мир. да. Ну а кроме того, смотря какая страна, и там наверняка будет уже будут какие-то сайты в этих представительствах на том родном языке, где проживает человек. Получается угу. бизнес без границ. Да, хорошо сказала. Бизнес без границ. Если вот какие есть возможности регистрации. Что? Можно да. зарегистрироваться онлайн или только где-то в каком-то офисе? Ага, кто хочет ответить на этот вопрос? Кто уже это делал? Любка Алганова, ты ответишь? Да, я делала. Можно зарегистрироваться онлайн? То есть человек может зайти по вашей реферальной ссылке и выбрать себе те продукты, которые он хочет выбрать, зайти на официальный сайт, зарегистрироваться, ему все это привезут домой, он получит свой заказ и станет, скажем так, полноправным участником компании. И по его желанию он может быть либо просто клиентом, либо партнером компании, заниматься бизнесом. Угу. Вот, то есть это вполне возможно, причем вот в разных местах очень удобно, сразу вам не нужно, допустим, посылку эту формировать, просто человек по вашей реферальной ссылке зашел на сайт и все получил от компании. Но все равно предварительно связаться с человеком, который, да, конечно, пошел, конечно обсудить, проконсультировать, потому что человек, когда зайдет, понятное дело, что если он первый раз зашел и не знает, что ему выбрать, конечно, здесь важно рассказать и о подарках, которые он может получить, и вообще, что выбрать конкретно для данного человека, поскольку у всех свои какие-то проблемы, они у всех разные, и тут, конечно, важно подобрать для клиента ту программу которая ему будет максимально полезна uh -huh. Uh -huh. можно быть просто клиентом и не заниматься бизнесом да можно просто иметь дисконтную карту и так же, как в любом каком-то магазине имея карту только не пять процентов это а 23 процента иметь постоянную скидку и при этом, при этом еще иметь дополнительно Скидку за объем, который даже человек, не занимаясь бизнесом, может просто покупать для себя какой-то товар и иметь еще дополнительную скидку к 23%. Угу, спасибо. Включите микрофон, Галин Кирилловна. Есть ли обязательные закупки ежемесячно? Нет. Вот это один из самых важных. Нет у нас обязательных закупок для того, чтобы получать объемную скидку и чтобы была дисконтная карта. Есть условия, которые написаны в уставе компании один раз в полгода что-нибудь купить или кого-нибудь подписать. Но это, ну, для того, чтобы просто не перегружать компьютер вот этими ненужными номерами. Но, если честно, сейчас идет очень много акционных таких мероприятий, да, то какие-то акции, то подарки, то еще что-то. А в этот момент компьютер невозможно почистить. И поэтому очень часто у нас, мы даже сами просим иногда вот некоторых людей просто удалить из компьютера, потому что, допустим, человек не хочет там или не собирался. Но, тем не менее, есть правило, и мы, конечно, стараемся его придерживать. Можно регистрироваться членом семьи к разным спонсорам? Можно, почему нет-то? Почему нет-то? Здесь вообще как бы желание человека это закон для нас, да? Просто это если, например, эти члены семьи в разводе, ну понимаю. А если как бы если устраивает все, все устраивает, то не очень понятно, зачем. Ну, в принципе, есть. Есть у нас еще такое понятие, как семейный контракт. И семейный контракт – это муж и жена, они должны быть обязательно на одном номере, то есть у них одна карта, и когда... Бывали такие случаи за 24 года, когда что-то случается, допустим, супруги развелись, вот представляете, у них одна карта, у них одни деньги, одна структура, и вознаграждение их общее. Но если вдруг что-то случилось, и они разошлись, то ну, здесь уже подключается руководство компании, и этот, эта структура, этот чек как-то там делится. Делится уже. Но это уже такие Спасибо. вопросы, которые... Можешь да. Еще да, пожалуйста. Еще такой вопрос. Получив, выбрав пять продуктов, получив дисконтную карту, человек может начать свой бизнес. А за какие шаги первоначальный, ну так скажем, какие за какие шаги компания платит человеку и в каком виде? Ну, то есть... -то вознаграждение. Ну, конечно, здесь рядом, рядом с человеком, который вот выбрал, да, объявил. Он все равно же не один, не одинок. Он со своим э, спонсором, который его пригласил. И он ему, конечно, будет рассказывать. Но для того, чтобы выбрать вот об этом начала уже говорить Галина Кирилловна, чтобы выбрать, чем заниматься. Ну, во-первых, что люблю. Люблю продавать. Пожалуйста, ты продаешь и получаешь вот эту разницу с продажей. Не люблю продавать, хочу подписывать, просто предлагать дисконтную карту. Отлично, это бизнес для вас. И в том и в другом случае ты получаешь вознаграждение такое же, как при продаже, но продукт Продукта. Если когда ты продавал, ты получил на руки деньги, наличные, не наличные, неважно, то при э, подписании, при регистрации ты получаешь виртуальную вот эту вот э, сумму, на которую сразу же выбираешь настоящий продукт. То есть по вашему выбору, не, не просто какой, который захочет сбагрить компания, а вы уже на эту сумму выбираете тот продукт, который вам хочется бесплатно. Если вы хотите работать на биопульсаре, предположим, да, то вы можете получать за измерение денежку, а это тоже очень неплохо, если работать так активно, стоит обучиться, обучение у нас также бесплатно. Работе на биопульсаре. Ну, аренда, да, или аренда, или сам очень дорогой этот аппарат, он действительно стоит достаточно дорого. Либо брать его в аренду, либо покупать. Там уже сейчас есть варианты. Uh, и все то, что сделано за месяц, продала, подписала, человек чего-то, кого-то порекомендовал, он купил. Вот все-все-все точечки, которые мы сделали, они складываются так называемый в лидерский портал VivaSan. И мы можем в режиме онлайн посмотреть, что у меня там сделано, и в каком городе, и в какой стране. То есть где бы вы ни находились, вы можете открыть в лидерском портале и увидеть, кто где у вас что купил. Кто где кого зарегистрировал, кто давно не был, это все есть в программе, это тоже очень здорово. И э, все это складывается в одну корзинку и от этой суммы еще идет, вот, э, мы называем это объемными скидками, то есть дополнительное вознаграждение, вот это и есть уже пассивный доход, так называемый. Большой или маленький, это уже там другое. А вознаграждение в компании платят со всех линий или отсекаются в некоторых компаниях? Ну, во многих компаниях вообще пять линий, и все, и до свидания. Здесь вот если говорим о маркетинге, это, конечно, интересно сетевикам или людям, которые понимают, что такое маркетинг-план. Если говорить уже об этом, то а, практически со всех. Почему говорю практически со всех? Потому что такое понятие, как э, лидеры, менеджеры, если э, там будут уменьшаться проценты, если только в одной вот этой линии у тебя будет много-много-много лидеров, которые тоже получают бонусы от компании. Но практически за 24 года, ну может быть 2-3 таких случая, есть и то их очень-очень и -очень немного. И ты все равно получишь, хоть там с какой-то линии, потому что, ну, к сожалению, так много лидеров не бывает, а тем более у одного спонсора и в одной линии. Ну, вот, к счастью или к сожалению. Поэтому практически со всего оборота, со всего объема э, мы получаем э, проценты. Ну что, дорогие мои, есть ли еще вопросы? Да, да, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вообще бизнес основывается на продукте. Сейчас очень много фальсификаций. Каким образом можно удостовериться, что это реально продукты из Швейцарии? Что это ну, не я... заводы из Швейцарии, да, что это ну, имеет свою сертификат? Я вам с самого начала пыталась вот это рассказать. Не знаю, наверное, плохо. Наверное, плохо, что мы имеем... Вот вы если возьмете в руки, эм, руки прайс-лист, просто прайс-лист. А что такое прайс-лист? Это рабочий инструмент, который можно, ну, который в общем-то получают все. И вот Uh, у вас в руках в прайс-листе первая буковка в артикленные названия, даже не название, а вот артикул продукта каждого, допустим, е 300 там, один и так далее. Вот буква Е – это первая буква того завода, на котором произведен товар, Эликсана Ароматика, или буква Д – значит, это Доктор Дюнер. Вот эти заводы, можно с ними связаться и напрямую выяснить. Да, откуда этот продукт? Каким образом он? Я не говорю уже, конечно, о сертификатах, потому что для наших людей часто сертификаты не являются какой-то гарантией конечно, разумеется, ни один продукт не может быть на территории какой-то страны, если у него нет сертификата. Сертификата удостоверяющего, который вот в этой стране, сертификата оригинального из Швейцарии или Евросоюза и так далее. Разумеется, эти сертификаты есть. Более того, если раньше мы эти сертификаты держали в бумажном варианте, да, они должны были быть, и каждые там три года мы их обновляли, а это вот такие огромные папки были, то сегодня их не требуется, потому что на сайте Роспотребнадзора, то есть Росреестр, есть такая штука, где мы можем удостовериться и посмотреть, введя название, правильное название продукта, правильное название, как вот на флакончике, на пузыречке, мы можем увидеть, что этот продукт сертифицирован, то есть он есть в Росреестре. Вот это все понятно. Но да, более того, мы даже можем обратиться напрямую вот на эти заводы и выяснить все, что нам хочется. Проводит ли лично президент обучение и приезжал да. ли он в Воронеж? Ну, вообще, в Воронеже он был за 21 год нашей работы уже 12, по-моему, раз. Слушайте, я запуталась, 11 или 12 раз. Это несмотря на то, что у него 30 стран, собственные забоды в Швейцарии и еще огромное количество городов. Это я с гордостью говорю. Но у нас очень мощный лидерский состав. Вообще, эм, если говорить, ребят, подписывайтесь и в нашу структуру, подписывайтесь в нашу структуру, потому что у нас очень мощная команда лидеров. Лидеров. Это правда. Это, я не говорю, что другие хуже. Я говорю про своих. Я говорю, что мои Ай-классы. Потому что на самом деле в каждой стране и в каждом городе и вообще в нашей компании работают люди преданные, фанатично, все, это в любых структурах вообще не важно, люди, которые занимаются здоровым образом жизни, которые понимают цену здоровья, которые, ну, скажем так, щедрые, душевно щедрые люди. У нас другие не задерживаются, действительно, это правда, но в наша команда еще активное это могут все подтвердить и с очень сильными лидерами которые будут а это важно которые могут помочь которые могут вытянуть даже если тебе плохо и кто-то уже начинает хандрить или гундеть мы там вместе уже подключаемся начинаем уже спрашивать ну как то вот так вот можно добавить до да. меня спросили вы волонтер я говорю нет а мне сказали, вы волонтёр. спасибо. Понятно. А спасибо, скажите, спасибо. А вы были в Швейцарии и на заводах? Да, и вы были тоже, да, Лёшка? <свят> и вообще многие из нас, это правда, были в Швейцарии. И не только лидеры, топ-лидеры. У нас первая была, первая поездка в 2007 году, там было человек пятьдесят. Всего-навсего. Потому что в Швейцарии очень сложно договориться о том, чтобы они остановили производство даже на два часа. Кроме того, они, конечно, ну, все, как и везде, особенно Швейцария, им имя дороже, чем все остальное, имя, чем деньги, это уж точно. И они, конечно, очень берегут и имя свое, и они боятся шпионажа и правильно делают, потому что таких и такие есть, и много, и поэтому договориться сложно. А вторая поездка у нас была а в каком году, кто помнит? 16-й, да? 2015 год. 2015 год, и вот там было а, две делегации по... А, по-моему, по 70 человек, потому что больше завод просто не может принять и не может вместить. И то группами это людей в отделе. Две делегации, где-то 140 человек было. И представьте, что это не только топ-лидеры. Это люди, которые хотели своими глазами удостовериться и посмотреть. Это и хорошие продавцы были отличные, это и люди, и клиенты, кстати, Клиент, который вот выполнил определенные условия, заплатил денежку и поехал в Швейцарию. И знаете, конечно, другое совершенно ощущение, когда ты стоишь, смотришь, и по конвейеру идут те флакончики, которые ты только что держал у себя дома в руках и продавал, и вот они идут вот здесь, это уже другая, другой уровень доверия и другой уровень гарантии. И ты по-другому говорить начинаешь. То есть там убеждать даже не надо иногда. Просто это, это другое уже. Ну, а Швейцария, в чем мы, не знаем. Это вообще другая планета. Это другой воздух. Это озера, из которых можно вот так зачерпнуть и попить. Это все уже... Это другие законы. Это люди, которые очень берегут свое имя и свой бренд. Очень. Ну, вот как-то так. Ребята, вы знаете, очень часто... Приходишь в компанию, и там нет конкретного плана, пошагово, что необходимо делать? Ну вот на обучающих... Есть что-то здесь такое? Да, но ну, во-первых, есть книги, которые так и называются, «Первые шаги в бизнесе Вивасан, который написал книжку, эту написал Томас Гетфрид. И там расписано буквально по шагам. На нашей обучающей платформе. Там четко по шагам, со всеми, так сказать, со всеми вот этими нюансами мы можем сказать, а что дальше, что нужно делать дальше. Но первое, конечно, ну как бы здесь не, не, нельзя рассказать все. Но вот я сегодня, например, подписала одну даму, которая... Первое, с чего она начала, да, ну, естественно, я ей показала, как, подпис... как ее подписала, она это все там записала, все это понятно. Но самое первое, что я обычно делаю, вы знаете, что я люблю, личную карту здоровья. Вот эта карта здоровья, она мне написала на листочке, и у меня сумка далеко, себя, маму, мужа и двоих взрослых детей, ну, такие 17-19 лет дети, а, так вот, один листочек, это ее проблема, он весь вот А4 списан. Я говорю, Аня, что это? Она говорит, а вы думаете, я а почему тут к вам пришла? А сколько ей лет? 44, как-то так вот. За 40. С небольшим. То есть, как бы, как бы совсем немного. Совсем немного. Вот. Я еще просто не открыла эту бумагу, что там написано про детей. Какие проблемы. Но сегодня... Просто посмотрели на биопульсаре, мы еще там много чего будем знать об этом. Вот так вот. Так что, дорогие мои, кто нас слышит? Игорь, есть там какие-то вопросы из соцсетей? Если вы смотрите в соцсетях, ставьте лайк этой трансляции и поделитесь этой трансляцией со своими друзьями. Я думаю, кому-то может пригодиться эта информация. Если вы перешли по ссылке и смотрите, у вас остались вопросы, вы можете написать э, свои ФИО. Только телефон, когда указываете, пожалуйста, указывайте адекватные номера с плюсиком, с кодом стороны, чтобы, и есть ли WhatsApp или Viber, чтобы можно было связаться. Потому что очень часто заполняют номера вообще непонятно откуда. Их просто нереально прозвонить. Спасибо всем, кто нас смотрел. Если у вас есть вопросы, пишите, мы обязательно ответим. И, конечно, делитесь, подписывайтесь на наши новости. Регистрируйтесь, ребята, вы не просто не пожалеете, я думаю, что вот все, кто сейчас присутствует на нашей сегодняшней встрече, могут сказать, что когда-то вот это решение прийти в Асан круто изменило нашу жизнь. О себе я могу сказать абсолютно точно и в плане здоровья и себя, и своих близких, и э, в смысле, конечно, финансовых возможностей. Какой у вас статус, Ольга Васильевна? Я генеральный директор компании Вивасан. Ну, это не генеральный директор самой компании, вот как бы, да, ООО компании, а это генеральный директор по статусу квалификации. И получила я его достаточно давно. Поздравляем. Даже, даже уже я не помню когда. В каком-то, в каком-то каком-то году. Не то десятом, не то девятом. Слушайте, вот правда, спасибо, что спросили, надо сейчас хотя бы как-то это понять. Но кроме меня в нашей команде есть еще люди, которые получили генерального директора. Ну, там, там нужно еще удержать, не удержать, это уже второй вопрос, но дошли до этого, да, и генерального директора. Это у меня есть такие люди, как Иванова Валентина Викторовна, Елушкина Наталья, это директор. Латвии и Литвы, генеральные менеджеры, это Лена Соломонян, это э, э, Булыня, и около 50 человек достигли э, ранга менеджера. А менеджеры, это, я не буду говорить, что они должны сделать, я просто говорю, что это чек, ну, начиная где-то от 2 25 двух, двух э, пяти тысяч франков. То есть можно даже в статусе менеджера, в ранге менеджера, получать больше, чем в ранге генерального, допустим, менеджера какого-то. Смотря какой будет оборот. Оборот и правильно ли построена структура. Ну, это уже такие рассказы. Во всяком случае, что еще очень важно, ни разу за эти годы у нас не было проблем чтобы там нам не выплатили или задержали комиссионные. Можете, вот все, кто знаете, вы можете подтвердить. Никогда, ни при каком кризисе, ни при каких проблемах никогда не было, чтобы нам задержали комиссионные. Кризис, который был в 1998 году, первый, наверное, такой крупный кризис, и получилось так, что тогда президент компании потерял очень много. Очень много. Он практически, ну, практически занулился. Потому что там был очень резкий скачок в, доллар, в долларах. И при этом он выплатил абсолютно всем и все. Ну, за это его лидеры поддержали, сказали, нет. Он же хотел уходить от нас. Сказали, подожди, мы не из таких передряг выходили. Какие там наши годы. Ну, спасибо, дорогие друзья, всем, кто участвовал. Если вопросов из соцсетей нету, Пока, так, проговорить, что нужно сказать. Личное знакомство с производителями, да, Юль? Ну, я это говорила: из нас многие, вот все, кто ездили, мало того, смотрите, кто ездили в Швейцарию, ну, понятно, мы там были, мы знакомы с ними. Но еще каждые два года наш президент Томас Гетлетт приглашает всех производителей швейцарцев на международную конференцию. Часто это происходило в Турции, потому что сервис там высокий, цены адекватные, и, и восточные страны туда могут приехать, и, и западные, и восточные страны. И как-то вот удобные площадки, всегда очень дорогие отели. И он туда приглашал всегда швейцарских производителей. И вот представьте, Каждый, кто поехал, а на конференции могут присутствовать до тысячи человек. У нас вот было 20-летие празднования, там было около тысячи человек и более даже. И каждый из этих людей, в принципе, может подойти и поговорить. Ну, то, что фотографировались, это понятно. То, что э, танцевали с ними на банкете, это тоже понятно. Но э, каждый человек может задать вопрос и получить э, ответ лично от производителя. То есть, опять же, вот этот уровень э, доверия уже совершенно по-другому звучит. Сказала. Ну что, если нет больше вопросов, пожалуйста... Не забудьте нас лайкнуть, мы стараемся. И следующая встреча наша будет так, в четверг. Да? Мы будем уже более конкретно говорить о, о, о, о дисконтной карте. То есть будем чуть подробнее говорить. Будем, если вы уже имеете дисконтную карту, да, то еще раз мы проговариваем, зачем она нужна, какие конкретные э, шаги можно сделать по э, этой дисконтной карте, как правильно пользоваться продуктом и какие возможности еще есть. Это будет уже четверг. Спасибо всем, до свидания. Спасибо. Оставайтесь вы... здоровы. Спасибо, всем. Всем Спасибо вам. Вечера. Всем хорошего вечера. Будьте здоровы. здоровы.